Невероятной силы и масштаб Точных данных на настоящий момент нет. Нанесены и пропаганды и повреждения. Что, судя по всему, привело к ядерному вверху. Его сон до начала скатят. Из окна гостиницы я вижу грибовидное облако, и поднимающееся и в, рост в, рост в Примерно 40 а мили хоксинер. процветающей столицы этой страны, охваченной последние месяцы политическими беспорядками, сейчас осталось огромное пепелище, озаряемое пламенем пожаров. Количество жертв не установлено. Вспышка. Опасность ядерного взрыва. НБ 062634. Азимут 90 градусов по сетке координат. Тип поверхностный. От вспышки до взрыва 90 секунд. Ширина облака 10 градусов. Направление облака 2,3 градуса. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения 7.4 мили. Координаты эпицентра NB058680. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации немедленно обратиться за медицинской помощью.